Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я расскажу 7 идей для маленьких квартир. Как сделать пространство визуально больше, как маленькую квартиру сделать комфортной и уютной. Выбирайте светлые оттенки стен. Если вы покупали квартиру в черновой отделке и впервые туда пришли, наверняка у вас было такое ощущение, что где-где же эти квадратные метры, заявленные застройщиком? Стены в кирпиче, в бетоне визуально делают квартиру гораздо меньше. И потом, когда уже поработали ваши отделочники, сделали стены ровными и беленькими, квартира стала смотреться гораздо больше, хотя по факту площадь одна и та же. Светлые стены всегда увеличивают пространство. Если вам хочется ввести в отделку какой-то рисунок, то откажитесь от большого формата. Крупные рисунки визуально делают помещение меньше. Лучше выберите какой-то небольшой повторяющийся рисунок. Выбирайте светлую мебель с глянцевыми фасадами. Хотя сейчас больше в моде матовой поверхности, но для маленьких квартир я все же заглянец. Глянцевые или зеркальные поверхности, они отражают помещение, отражают свет и визуально комната становится больше. Выбирайте встроенные системы хранения. Встроенный шкаф визуально будет занимать меньше места, чем отдельно стоящий. Так что, если у вас есть возможность сделать перепланировку, то по максимуму делайте встроенную мебель. Кухня. Конечно, с небольшими верхними фасадами она смотрится гораздо легче, но в маленькой квартире я бы отдала предпочтение кухне до потолка. Так мы получим дополнительные места хранения. Откажитесь от лишних дверей. Стандартная планировка – это когда из прихожей мы заходим на кухню. Вот здесь я бы совсем убрала дверь, убрала бы перемычку и сделала бы проем до потолка. Визуально это объединит пространство, то есть из прихожей мы будем плавно перетекать на кухню. Такой прием избавит от эффекта маленьких комнат. То же самое можно сделать и с напольным покрытием. Выбирайте одно покрытие во всей квартире. Я очень часто советую использовать кварц винил. Ну, может быть, за исключением только санузлов. Единое напольное покрытие во всей квартире также избавит от эффекта маленьких комнат. Добавьте в квартиру как можно больше естественного солнечного света. Выбирая шторы, остановитесь на каких-нибудь легких и сделайте так, чтобы они закрывали только простенок. Или можно совсем отказаться от ночных штор и оставить только тюль. Еще один способ увеличения солнечного света в квартире это добавление постеров или рамочек с фотографиями под стеклом. Ну или зеркала. Глянцевые или зеркальные поверхности будут отражать естественный свет из окна, делая квартиру визуально еще более объемной. Добавляйте многоуровневое освещение. И здесь я прошу не путать с многоуровневыми потолками. Потолочные светильники лучше выбирать встроенные. На стенах в маленьких квартирах я рекомендую делать бра, причем с эффектом подсветки потолка. Таким эффектом мы не только расширим помещение, но и сделаем его визуально больше. Частый вопрос, который мне задают в моем инстаграме, почему я не использую глянцевый потолок. Ведь можно сказать, что это просто спасение для квартир с низким потолком. А в современном интерьере глянцевые потолки просто смотрятся старомодно. То есть, если вы сделаете в своей квартире сейчас глянцевый потолок, будет казаться, что вы делали ремонт несколько лет назад. Да, глянцевый потолок, он визуально немного приподнимает помещение. Но точно такого же эффекта мы добьемся, если сделаем матовый потолок и подсветим его настенными светильниками. И интерьер будет смотреться гораздо дороже. Если вы думаете, какой же все-таки стиль выбрать для маленькой квартиры, то здесь я советую три варианта. Минимализм, современный и скандинавский. Эти стили объединяют то, что здесь используются прямые геометричные формы, открытое пространство, много естественного света и несколько вариантов искусственного освещения, а также минимум всяких лишних предметов и декоративных поверхностей. На этом все. Если видео было вам полезно, не забывайте ставить лайки и подписываться. Если вы хотите сделать дизайн-проект своей квартиры самостоятельно, то приглашаю вас на свой курс «Дизайн-проект с нуля». Вся информация под этим видео. Также давайте дружить с вами в соцсетях, заходите в мой инстаграм, в мой телеграм-канал, на мой сайт всевдом.стор. Спасибо за ваши лайки, тем, кто подписался на мой YouTube канал Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно на все отвечу. И до встречи в следующих видео. Всем пока!